Зуэли, Адриана Грест Посторонних не обнаружено Зуэли? Ну конечно же моя сестра объединилась дюпенченк это не зои ли это дюпенченк снимите с нее маску я не буду дотрагиваться что до что если я сломаю ноготь все взгляды прикованы к тебе они смотрят на меня как на монстра присмотрись маринет это они монстры а? вы не адриан феликс где адриан что ты с ним сделал дюпенченк Трансформация! И пусть луна взойдет! Вы все в моей власти! Красная Луна дает мне силу уничтожить любого, кто купается в ее свете одним щелчком пальцев. О чем говорит этот глупец? Он нелеп. Феликс! Добрый вечер, дядя. Ты можешь звать меня Аргос. Как ты смеешь. Я никогда не позволю тебе. А я думаю, позволишь, дядя. Пришло время положить конец вашим бесконечным попыткам контролировать людей. Адриана, мою маму, меня. И превращать нас в кого захочешь. Я освобождаю нас от тебя. <звы> Кагами. <звы> Мама. Радуйся, Кагами. Теперь ты на самом деле свободна. Где Адриан, если ты хоть как-нибудь сделал ему больно? Адриан — это последний человек, которому я хочу сделать больно. Я люблю его, и ему очень повезло, что у него есть ты. Оставайся в безопасности. Маринет, я не могу поверить, что это был Феликс! Феликс! na этот раз я его не отпущу Тики, трансформация! Oh, bah, bah, bah, bah. o sódios bem não é o que importa nem tudo que brilha é ouro. tudo que eu quero será eterno Num estalo de dedos leve e rápido eu vou voar Леди Баг, прекрасно. Теперь осталось дождаться катануара и забрать ваши камни чудес. Так вот что ты вместе с монархом. Ты одна из причин, почему я потеряла Камни Чудес. И главное, почему их забрали. Ты отдал их, не думая о последствиях, которые могут повлиять на жителей Парижа. Это правда, вот только я ни на кого не работаю. Я помог монарху только потому, что это была часть моего плана. Мне нужен был Камень Чудес Павлина. А сегодня мне нужен твой Катануара, чтобы я смог загадать желание. Твое желание? Что ты хочешь? Что ты пытаешься сделать? Ты разрушаешь мир, а мы даже не знаем почему. Когда я соединю ваши камни чудес, я загадаю желание создать лучший мир. Свободный мир, где больше никто не будет по чьим-либо контролем, где никто не будет изгоем, как я. Мир без таких, как ты, кто решает, что правильно, а что нет. Кто получит силы, а кто нет. За это придется дорого заплатить. Для меня нет слишком высокой цены. Мне нечего терять. Ты ничем не лучше монарх, если ты используешь те же методы, что и он. Я никогда не отдам тебе свой память чудес. Тогда я справлюсь без него. Если не дашь пересоздать мир, я использую собственную силу, чтобы переделать его. Я буду просто щелкать пальцами, пока никого не останется. Нет, я не позволю тебе это сделать. И как ты остановишь меня? К тому времени уже весь мир будет залит цветом красной луны. Ты не знаешь, какой объект контролирует моего сантимонстра и где он находится. Если попытаешься что-то сделать, я щелкну пальцами. Ты проиграла, Леди Баг. Нет, всегда есть решение. Чудесная сила, Леди Баг! А? А? Видишь? Шах и мат, Леди Баг ты прав я не могу победить тебя но победа не всегда бывает такой какой мы себе ее представляем в последний раз никогда все человечество исчезнет если ты не отдашь их готова ли ты заплатить такую цену ты единственный кто может ответить на этот вопрос Ты монстр! Ты заставил всех исчезнуть! Не все! А? Кагами? Феликс? Что произошло? Что ты сделал? Я создал лучший мир, мой дорогой кузен! Мир, в котором ты свободен! Что? Все, что я делаю, я делаю для тебя! Маленький Амок, ты чувствуешь мою злость? Воплотив жизнь мое создание, дорогой Амок, и позволь моим эмоциям ожить. Привет, Красная Луна, я Аргус. Вместе мы спасем Адриана от хватки моего дяди. И он, наконец, будет свободен. Я очень сильно опаздываю. Увидимся позже, Маринет. А, до встречи. Адриан! А? Феликс? Шшшшшш... Hmm. трансформация Неделями я ждал идеальную возможность, чтобы освободить... освободить вас обоих! Освободить нас всех и создать новый мир, в котором никто не сможет указывать нам, что делать, а что нет. И вот итог. Мы свободны и мы вместе. Разве вы не счастливы? Ты сошел с ума, Феликс. Ты не можешь так поступить. Ты должен вернуть всех людей обратно. Верни их сейчас же. Но что не так? В чем проблема? Я думал, ты хочешь быть свободным от своих родителей. Взгляни, разве не великолепно? Только мы втроем. У нас есть все, что нужно для счастья. Счастливо, когда никого не осталось? Как я могу быть счастливым без друзей, без отца, без девушки, которую люблю? Ты правда думаешь, что я злой? -да! А? Это странно. А? Я не понимаю, она должна вернуться Это странно Обычно я могу вернуть назад любого Но ее нигде нет, будто она полностью исчезла Мне очень жаль, Адриан Жаль? Тебе жаль? Ты даже не можешь контролировать собственные силы Ты не понимаешь, что натворил? Верни всех назад Хорошо, Адриан Я никогда не хотел навредить вам а? Сработало! А Маринетт? Где она? А где Маринет? Что ты с ней сделал? Д-трансформация. Кагами! Адриан! Я здесь, со мной все хорошо! Маринет, Я так испугался! Мой друг, я совершил ужасную ошибку. Мне не следовало создавать тебя из такого гнева. Твоя сила настолько ужасна. Что случилось бы, если бы я потерял контроль? Ты сможешь простить меня, моя подруга, сестра? Я прекращаю твое существование. Ты был прав. Я сделала все, что ты мне сказал. А Габриэль не сделал ничего, чтобы мне помочь. Он презирает меня. Он монстр. Они все монстры. Для трансформации. Uh -huh. Не все. Три шарика мороженого для лучших друзей в Париже. Вы, Выйдете, однажды взорвёте мои мозги. С вами тремя постоянно что-то происходит. Спасибо, Андре. Знаешь... Единственная причина, по которой я не сказал тебе про бриллиантовый танец, потому что мой отец приказал мне. Я испугался, что он не захочет видеть нас вместе. Я не понимаю, почему. Может быть, ты сможешь предложить, чтобы он и я встретились, и мы попробуем поговорить по душам, а? Может, это поможет? Ты права, это будет трудновато, но я попробую. Вы двое действительно прошли долгий путь. Я горжусь тобой, для меня честь быть твоей подругой. Кстати, я собираюсь последовать вашему примеру и сделать то, что мне следовало сделать давным-давно. Я проведу разговор по душам с мамой. Я говорил тебе не рассказывать друзьям о бриллиантовом танце, Адриан. Именно потому, что я знал, что это приведет к неприятностям, как доказала последующая катастрофа. Мне очень жаль. Но больше я не хочу ничего слышать об этой Маринет. Что-то еще, что ты хотел рассказать мне, Адриан? Нет, отец. Натали. Да, сэр. Я начал уставать от Маринет Дюпенщенг. Она появляется на моем пути почти так же часто, как Леди Баг. Входящий вызов Лайла Руси. Лайла, когда ты поймешь, у меня нет желания разговаривать с тобой. Поэтому прекрати звонить мне, пригласить тебя на бриллиантовый танец, с чего бы? Потому что я лицо бренда Агресса. Мой парфюм тоже принадлежит бренду Агресс. И я ни разу не пригласил их ни на одно мероприятие. Хватит с меня этих людей, которые не знают свое место. Я покажу тебе, что я не просто флакон парфюма, монарх.